Каким должен быть образ современного муниципального депутата? И давайте его сравним с типичным депутатом из Единой России, жуликом. Ну, типичный депутат из Единой России – это начальник, это человек которые смотрят на людей с высока, из президиума, из большого красивого кабинета, а нормальный муниципальный депутат это тот, кто живет в том же округе, где его избиратели, ходят в те же магазины, ездят на том же троллейбусе или маршрутке и страдает от тех же проблем, от которых страдают другие граждане. Поэтому, собственно, наша задача вот этих вот таких же граждан, только активных, неравнодушных, сделать муниципальными депутатами, чтобы они приносили пользу своему городу, своему району. Uh -huh. А как вот собрать свою команду, крепкую, как раз-таки в поддержку муниципальной компании? Ну, надо обращаться к сторонникам, к друзьям. Мы ходили в 2012 году, клеили объявления вместе с моей женой, то есть к одноклассникам. На самом деле неравнодушных людей вокруг нас очень много, просто надо не побояться к ним обратиться, а также личным примером пойти клеить объявления или пойти в поквартирный обход, начать общаться с людьми. А вы снимаете видеоролики? Может, у вас есть какой-то канал, где вы делитесь своим отчетом? О работе подписывайтесь на канал штаба зюзина мы действительно в видеоформате рассказываем о работе нашего районного совета депутатов о наших проектах э, и на другие наши соцсети подписываемся мы стараемся быть максимально близки к избирателю когда у нас ну все больше и больше людей сидит в социальных сетях мы тоже стараемся быть там и чтобы люди могли напрямую обратиться у меня большая часть обращений сейчас проходит именно через социальные сети а там не через личные приемы какую-то бумажную переписку. Mm -hmm. Мы знаем, что у муниципального депутата нет зарплаты. Вы можете рассказать подробнее, на что вы живете? Я научный сотрудник Российской академии наук, работаю в академическом институте. Вот, собственно, на зарплату в академическом институте я живу. В Москве муниципальные депутаты получают небольшую компенсацию, так называемое поощрение за осуществление отдельных полномочий. Это порядка 50 тысяч рублей раз в квартал. Но я эти деньги трачу на общественную деятельность, то есть на выпуск газет, на печать листовок, объявления о публичных слушаниях, то есть на информирование людей о том, что происходит в нашем районе.